Твой день будет весь в розовом. Ты гонишь, это шутка? Почему uh -uh. Еще вот такой вот розовый нашел. Yes. Это же мне тоже можно? Yeah. Да. Я просто себя девочкой чувствую, понимаешь? Да. Нет. Так не оденешь Одевай. так. Одевай. Точно, вот еще очки есть. Офигеть. Так может их померить сначала? Фу-фу, блин, она вот так воняет. Не, не, не, что ты делаешь? Сюда иди. Нет? нет. Мне еще, короче, не хватает розовой кепки, Леры, и все. Вставай. Алло, подъем. Хочешь. Вставай. Я куда вставай, еще, наверное, еще вставай. 10 утра вставай. Да. Куда? Куда, куда я буду вставать, скажи? Лер, куда буду вставать? Угадай, что сегодня за день. <сосы> ну, не знаю, сегодня, в понедельник, вторник, вторник сегодня. Ну? Выключи свет, пожалуйста, я еще чуть-чуть полежу. И сегодня у тебя челлендж. У тебя будет розовый день. Что, розовый будет у тебя день? Поняла. У меня розовый дней не может быть. Вставай. Лер. Да я еще полежу через минут двадцать и все. Не не могу, не, Лер, не, нет. Лера, мне надо проснуться. Понимаешь, я не могу так вставать. Тебя никто не спрашивает. Вставай. Давай, Куча. давай, давай. Ты что снимаешь? Меня не, блин. Нет, ну я сонно, на ну, что ты привычку взялась на ты пока да, я сон? сону. И что это значит, а? Ну, твой день будет весь в розовом. Ты гонишь, это шутка? Нет. Uh -uh. Не, в розовом можешь только ты быть, но парень uh -uh. не может быть Тебе в розовом. никто не спрашивает. Ты гонишь, да? Uh -uh. У тебя этого не получится, Лер, потому что у меня только одна розовая футболка, вот и все. А мы сейчас будем покупать, ты не переживай. Хорошо. У меня одна розовая футболка. Я тебя поздравляю. Шу-шу, мы пойдем покупать все. А ты что Ой. Стой! Что? Одну секундочку. Одну, одну. тин тин тин, тин, тин тин тин тин тин тин Все, типа, я должен в розовой щеткой чисти зубы. Не должен, а будешь. Или как-то. Блин, ты хочешь с меня, короче, ЛГБТ сделать? А? <свят> да? тебе можно только розовая. Розовая. Конечно. Да. Да. Офигеть можно. Да ну, я ничего Да. Пипец. Это ты знаешь, мне кажется, что она какую-то куклу Барби похожа, больше, чем я вообще похож на какого-то... Нет, нет, нет, она не розовая. Что, я теперь не буду ну, это вытягиваться? Да, да. Охренеть, ну. Так весь вот фиолетовый. Нет, нет, это мое. и она фиолетовая. Да она чуть-чуть розовее. Нет, разви. нет, Пипезная. нет. она как чем не вытерется? Вот так и ходи с Офигеть. Не гони, блядь, нельзя шутить. Она не розовая, и это тем более нельзя можешь прятать исполняешь? Я что, не могу вправо есть вообще что-то с еды. А я тебе уже приготовила. Что ты мне приготовила? Смотри. Забирай. Вот. На розовой тарелке, пожалуйста. Нет. Лера, белая тарелка с с розовой, как ее Или Ладно, сейчас у нас просто два кусочка. Бери Так есть пирог. Кстати, розовый. Да, я тебе его и даю. А я на утро не хочу и сладкое. А у тебя либо это, либо вообще ничего. А я, так лучше быть, покушаю вот это. Слушай, я шубу хочу. Я Яйца тебе тоже нельзя. Смотри. Он чистый. Они розовые. Ну вот. А так и... что, ребята, мы сейчас позавтракаем и мы к вам вернемся. Я тебе на следующее видео придумаю в таком цвете. Черненький. Что ты не от Откуда ты знаешь, что черненький. Я какой захочу, такой сделаю. Ну. Я просто себя девочкой чувствую, понимаешь? Вот реально, вроде какая-то кукла барды Ну, так низко. Пипец, вообще, уже же куглено свидетельство во всем розовом. Давай что-то вырежем отсюда. Нет! Да ну прикинь, что я сейчас начну соскрипывать. <плодит> Ух ты, смотри, там еще какая-то штучка. <плодит> Че, бард, да я поем. Хорошо. Ну что, пошли? <плодит> и ты деньги бери, потому что ты ж будешь покупать. Ты же челлендж это делал для меня. Так что, пожалуйста, Лера, хорошо, что а я решил? Хорошо, я возьму твою карточку и мы пойдем. Ребята выбирают мне знаете розовую краску вот чтобы смотри. покрасить мне голову смотри я тебе в следующем видео покрашу голову черно-зеленую светофором вместе с каким-то малиновым оттенком и ты будешь ходить по всему городу слушай да. цветные пряди на один день слишком легко лер не гони я не хочу тоже чтобы ходить как придурок слишком легко ребят я в шоке почему вот такую вот розовую нашел Леди. это же мне тоже можно да. ребят смотрите какую фишку На. А взял не, а, щё, щё Canadian. а, точно, вот еще очки есть Офигеть а -а. Так может их померить сначала? Ты что, предлагаешь все вот это скупать и не мерить? Ой, ничего? смотри Лера, у тебя, блин, она, наверное Выбирай. денег очень много то... Выбирай, эти или А ну дай им хоть один, ребята, вы представляете Я еще буду в розовых очках Вот так? А ну снимай Сними Да нет, а что ты мне хочешь? какие-то? Да ну не гони Сними. Все, берем значит, эти розы Да нет, ты чего, они маленькие сильно на, вешая брата. Розовое полотенце. Блин, что ты все попавшиеся все берешь? Давай пошли. Ребята, здесь сколько розового. У меня вообще? просто в платах это... еще много чего. На, бери носить. Да ну слушай. На, что, слушай. Пошли. Носки, смотри, взяли. И такие, и такие. Это, это мне, белые мне. А что, розовые мне? Да. да. А не, розовые это тебе будут. Все, ждем продавца. Ну, то нормально ты себе. На, одной рукой возьми или мне в сумочку положишь. Оп, все. Похож на сникерс? Не похож на Мне еще, короче, не хватает розовой кепки, Леры. И все. И будет для полного счастья. Ребят, ну зато розовое мороженое взял. что я придерживаюсь челлендж. Кого? Кепки, кепку ты не найдешь розовую здесь. Шуково. Типа фламинга розового. Не-не-не, слышишь, ты что, с меня вообще хочешь дурочка? Пошли. Мируня, а Мируня за нами скучал, да? Мальчик, мальчик маленький, сидит, смотрите, сидит да нас ждет. Малыш. О, я о, ж не... И что? А Из убери вот эту штуку. А -а -а. Это же надо все поотрезать. Так, еще мне. Я еще дурачок ходить, блин, по квартире в очках. О, хоть полноценно их ребят померил. Офигеть. Что-то мне кажется, дальше. что этот уже не ну, да, ладно. мне тоже кажется. Ну реально, чем а что блин, мы в магазине смотрели, он вроде розовый? Да. Не, так может он как. Не, ну мне в очках. Блин, я очки цвета. прикольные, они для клипа какого-то понадобятся. Так, ну... Эта игрушка сам им больше нравится. Где твоя маска? Зачем она мне? чтобы розовый был давай не знаю так вот вот ну и как я ее одену у меня руки заняты я не одену так что иди хочется тебе бери одевать еще а куда ж мне теперь маска я что буду в этой маске ходить постоянно, а знаешь что да не гони блин блин делать нечего человек этот прикал. блин Тогда а я одену. И что теперь буду с этой игрушкой? Да. Ребята, в жизни не носил розовые носочки. Все в этом мире. И все в этой будет. ты посмотри. Как это ты мне не купила, блин, розовые трусы. Трусы. Я сейчас приду. Нет. Да. Нет. Так не оденешь. Одевай. Вот так и одевай. так? Да. Ещё розовые эти. Давай, вставай на весы. Сейчас будем проверять. Нормально здесь. Они колонны делают, но не мне. Не, не гони. Что ты делаешь? Сюда иди. Слушай, не вы делаете. Она хочет мне покрасить волосы. А не после первого смывания это. Так, Лера, ну если Давай, ты уже... Я... Ай, фу, да ну не гони, Лера. Да что? Э, это, блин, Лера, ну мне заходит за это. Ну ничего нет. Фу-фу, блин, а вот так воняет, ребят. Все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, пожалуйста, пожалуйста. да коры, да пожалуйста. Ребят, ну как вам моя голова? Боже, у меня розовый цвет, Лера. Офигеть. Просто офигеть. А сколько мне теперь смывать ее придется? Либо она сразу смывает? Ну, она? пишет, что после первого смывания. Боже, она такая мокрая вся голова. Буду Барби, Барби, слушай. Вот я в черном цвете. Какой-то цвет выбирайте сами. Где так что если кен? вы хотите вторую часть, то кен? пишите в комментариях. Где мой кен? Барби, я буду Барби. Я буду твоя Барби, гел. Слышишь, Барби? Нет. Слышишь, Кен? Нет. Что ты снимаешь? Вы гве это? Лера, все, ребят, всем пока!